Четвертая часть решения задачи D6, мы сейчас будем определять скорость точки D, о ее направлении мы уже говорили, скорость всегда направлена по касательной, значит в данном случае в точке D, поскольку точка D это у нас какой участок? Рассматриваем уже. Мы рассматриваем вот этот участок прямолинейный. Вот эта точка B выехала на прямолинейный участок. Вот у нас точка D. Вот эта точка B, вот эта точка D. Значит, скорость будет направлена туда. То есть скорость В будет направлена туда, при этом скорость точки B тоже направлена туда. Теперь, какие силы действуют здесь? Здесь у нас, напоминаю, уже будут действовать сила трения. То есть, здесь действует на вот точках в любой момент времени сила тяжести, сила реакции, которая перпендикулярна траектории поверхности, то есть, по которой движется поверхность трубки, и сила трения, которая направлена будет против скорости. Вот эти три силы действуют у нас. Естественно, лучше опять взять это, направление направление оси ОХ, для направления движения, вы видите, что в принципе выполнены все условия, о которых я говорил, что мы можем спокойно применить обе теоремы. И теорему об изменении импульса, и теорему об изменении кинетической энергии. В данном случае будет сложно вычислять вот эту величину. Сложностей, в общем-то, нету никаких, но раз авторы предлагают нам использовать теорему об изменении Импульса. Давайте мы то же самое сделаем. В данном случае, опять, естественно, лучше применять ее, что в проекции на ось Х. Собственно говоря, это и послужило нам сигналом к тому, что мы можем не только теорему об изменении кинетической энергии применить, поскольку движение прямолинейное. Вот именно вот это упрощение вместо векторов, геометрических фигур, мы рассматриваем всего, на все численные скалярные уравнения, то есть уравнения в координатах. Соответственно, это у нас что будет? На участке БД, значит, МВД, это импульс конечный, минус импульс начальный, МВБ, равняется, значит, какие сумма всех значит, сил, это какая? Сила тяжести, импульс силы тяжести в проекции на Х, импульс силы трения в проекции на Х, и импульс силы реакции опоры. Значит, напоминаю, мы импульс вычисляем каким образом? Как интеграл FDT, вот такой от t1 до t2. Ну и в проекции, соответственно, все то же самое для проекции. Здесь, поскольку n у нас в проекции, мы если бы вычислили этот вектор, его проекция все равно на ось x была бы равна нулю, то есть остаются вот эти две. Проекции. Они у нас равны, мы уже их вычисляли в задаче d5 достаточно много, поэтому вы можете посмотреть. Они у нас равны, ну давайте еще раз проведем, ладно, этот вывод. Ну, давайте S, G вычислим в проекции на ось x, напоминаю, вычисляем. То есть вот эту что используем, вот эту формулу только в проекции, то есть gx dt от t1 до t2. Чему это у нас равняется? Это у нас равняется проекция g на ось x, Это вот этот. Напоминаю, вот это у нас уже угол бета. Значит, вот этот угол бета, и соответственно, вот этот угол у нас бета. Значит, сила будет, проекция силы на ось x будет чему равна минус Mg на синус бета d. T, от t1 до t2. Это у нас будет равняться минус так, что минус, вот это все постоянное, выносим, минус mg синус β и остается что? Интеграл от дифференциала переменной от t1 до t2, то есть ну давайте напишем, уточним, все-таки t1 это tb от Т2 это ТД. То есть получается минус МЖ синус бета. Интеграл от дифференциала переменной равен самой переменной. То есть нам надо просто вычесть из верхнего предела ТД, вычесть нижний. А это у нас есть что? Время движения по участку БД. Это время у нас дано. Вот, время движения на участке БД дано. То есть в нашем случае это просто равняется минус МЖ синус бета умножить на то же самое проводим для силы трения. Повторюсь, в проекции на ось x, То есть, проекцию силы трения на ось x, умножаем на dt И интегрируем от ТБ до ТД. Эта проекция у нас равна чему? Сила лежит на оси. То есть, проекция равна модулю этого вектора со знаком минус. Потому что ось вверх. Сила трения вниз, они противоположно направлены. То есть все то же самое, что у нас было. Минус fmg косинус бета в задаче D5 мы неоднократно рассматривали. Вот это применение этой теоремы об изменении импульса материальной точки. Опять это выходит за знак интегрирования. Минус fmg синус бета. Это у нас интеграл от дифференциала самой переменной. То есть он у нас будет просто равен чему? Разности верхнего и нижнего предела. То есть это будет минус f fmg синус β умножить на и Итого мы имеем, подставляем вот это сюда, эти два значения, вот это сюда и это сюда. И имеем вот такое уравнение. m v d минус mvb равняется минус mg синус β умножить на tau минус fmg синус β умножить на tau. Подождите, а откуда у меня здесь синус вылез? Это у меня косинус должен быть. А, это я вот здесь вот удивлю. Вот-вот косинус, косинус, вот здесь косинус, да, Дальше что у нас? Ну, дальше все сокращается M. Обратите внимание, мы M до сих пор не определили. Значит, у нас явно при определении... А мы уже определяем четвертую из пяти величин. Значит, при определении H у нас явно должна быть использована величина M. Иначе у нас будет переизбыток данной задачи, что всегда не очень хорошо. Итак, VD у нас равняется VB минус что? tau умножить на что? g tau, давайте умножить на синус бета минус плюс то есть f косинус бета. Итого это у нас равняется vb у нас равняется чему там было. Вот оно. Нет vb. Вот 4629. 629. 4 629 умножить на tau у нас 1 десятая секунды. То есть минус не умножить, а минус. 0,1 умножить на 10 умножить на синус 30 градусов. Бета же у нас 30 градусов. Да, плюс. А коэффициент трения у нас равен 0,1 умножить на косинус 30 градусов. И это равняется 4,629. Минус это единица. Синус 30 это минус 0,5. Минус 0,1 умножить на 0,866. Это будет 0,087. 7. Это уже мы приближали здесь все, что могли. Соответственно, это будет. Ну, давайте вычислим. Так, как мы будем вычислять, чтобы было видно все. Ну, вот как-то так. 4,629 минус 0,5 минус 0,0,87 равняется 4,0,42. 4. 0, 42. 4 0,42 метра в секунду. Вот с такой скоростью э, влетает шарик в пружину. Напомню, у нас вот в этой точке, в точке D, где, я бы, в точке D у нас шарик соприкасается с пружиной. И начинает действовать. Теперь что? Начинается вот, э, э, в последнем фрагменте. В последнем фрагменте мы рассмотрим, под движение участка на последнем этапе пути, то есть здесь на этом участке DE, допустим, как-то обозначим, например, DE, вот эту точку. На шарик действуют теперь какие силы? На шарик действуют, соответственно, все те же самые силы, которые мы рассмотрели на последнем участке, то есть сила тяжести, сила трения, сила реакции опоры, но еще плюс сила упругости но об этом давайте мы поговорим в следующей части